познакомить с именно производным от закона о защите информации, который, собственно, нас немножко изменился в конце 2020 года. Там введены были несколько ну, незначительных таких изменений, которые, в принципе, не касаются, наверное, следующего доклада, но он построил мотивом, чтобы, собственно, и Федеральная служба безопасности Увидела свой раздел, свою часть в, этой, в этом законе. И поскольку закон явно предписывает, о чем скажу, чуть попозже именно, как составление требований и регистрации их в Минюсте, вот, собственно, этой задачей мы, собственно, и занимались. Вот, ну, чтобы мне вести в курс дела, о чем пойдет речь, это, естественно, у нас статья 13 закона 149. Файзли об информации, информацией, интернезионных и защите информации говорят о том, что у нас есть три варианта информационных систем. Это государственные, муниципальные и иные. Вот. Ну, мы в дальнейшем, наверное, будем останавливаться на первых двух позициях, которые, в принципе, связаны между собой, оказались чуть позже в таком законе. Вот. Ну, собственно, э, кто, для того, чтобы понять, кто должен требования этим следовать, э, надо понять субъекта, да, кто, собственно, отвечает за э, вот, эту информационную систему. Ну, в статье 13 этого закона говорит о том, что, собственно, э, если иное значит, не установлено впрямо, да, то, собственно, отвечает за все собственное к информации. Ну, это, наверное, логично, это, собственно, закон об этом и говорит. Важно то, что вот именно первые две позиции, то есть имеется в виду государственные системы и системы территориальные, местного самоуправления, именно классифицируются как выделенные системы, которым определяются собственно, требования профессиональной безопасности. Ну, это прямо написано, в статье, это можно посмотреть, если надо, акцентировать на этом внимание. Ну, собственно, статья 16 о защите информации говорит, что, собственно, требование устанавливается в СТЭК и ФСБ России, да, ну, как классически в любых законах у нас сейчас пишется, что это не прямо в ФСБ России, а федеральные органы исполнительной власти в Безопасности и в области противодействия техническим разведкам и защиты информации. Но считается, что у нас, наверное, будут какие-то изменения когда-либо в отношении названия этих организаций. Ну, что-то уже времени прошло много, и вряд ли эти изменения будут, хотя все возможно. Собственно, вы... поскольку со 160 приятельного закона говорит о том, что требования предъявляются, собственно, стеком ФСБ России, то получает стек еще в 2013 году, описал свой приказ, о классификации собственно, и предъявлении требований в регистрационную систему. Они классифицируются, собственно, если коротко, на три варианта, федеральные, региональные, объектовые, ну, собственно, федерального значения, регионального, да, и некого локального, местного, да, вот, предъявляются. Три класса защиты, вот, собственно, самый высокий класс первый, федеральной сон системы, второй класс средний для региональной, и третий, самый, собственно, простой для объектовой эксплуатационной системы. Ну, Классическая, естественно, аттестация, как любой инженционной системы, так и государственной, да, это идет, значит, модель угроз на классификации технических заданий, просто я обращу внимание, что это будет также привлекаться с нашим, вот, нашими требованиями, которые ФСБ России, поэтому это важный некий акцент сделан, как есть в приказе в СТЭК. Наши требования будут называться так, как и на слайде, вот. к сожалению, на сегодняшний день они не зарегистрированы на Минюсте, хотелось бы, чтобы они уже были завершены, я бы вам сказал, что они уже вышли на сайте, как законченный подзаконный акт, но, к сожалению, еще в конце прошлого года закончились все... Общественные слушания были предъяснили согласования со всеми заинтересованными файлами, но некая потребовалась корректировка больше техническая, чем то есть такая, больше, больше техническая, да, чем сутевая да, в этих требований. И в настоящее время они пока у нас висят в качестве проекта на Вот, Но в принципе то, что сейчас есть там на сайте. Оно уже треб... изменений, в принципе, относиться не будет формально, это просто осталось только некий формальный процедурный вопрос. Что, собственно, там сейчас у нас записано? Требования, на самом деле, не сильно строгие и суровые. На самом деле, на откуп всегда все откуп именно модели угроз и нарушителя, которые, собственно, формируются в рационной системе. Ну, вот это некие положения, которые явно указаны в самих требованиях. Их можно со слайда прочитать, я не буду их комментировать. Они все, в принципе, понятны, что СКЗИ у нас средств информации, которые используются в диск, подлежит защите с использованием средств категрафической защиты информации. Вот в трех случаях: это либо когда закон, либо когда передача по каналам связи, либо когда хранение таким способом что кроме как криптографии обойтись нельзя но это на самом деле разумные три позиции когда собственно и надо применять криптографию вот собственно сама необходимость предписывается естественно модель угроз и нарушителя и техническим заданиям, которое собственно перекликается с требованием стек вот эти единые документы в принципе удобно когда готовится единый документ дается два ведомства и они производят согласование чтобы это не было различными документами, это, в принципе, мне кажется, вполне разумное объединение неких ну, моделей согласования, да, вот этих процессов согласования вот с ведомствами. Вот, собственно, и по большому счету. У нас надо самое главное то есть самое главное положение этих требований это выход на классы защиты. Вы знаете, что у нас есть и, ну, кто касается СКЗИ, их там у нас 5 классов защиты. Ну, собственно, давайте посмотрим, как, как в данных требованиях информационные системы классифицированы и под какой класс выбраны какие классы защиты СКЗИ. Ну, во-первых, да, это вот у нас есть уровень значимости выбран один параметр по классификации из КЗИ и собственно масштаба давайте про уровень значимости посмотрим ну высокий средний и низкий уровень значимости просто как наверное три градации очень по аналогии по большому счету со стековскими требованиями ну высокий собственно уровень значимости это существенно негативные последствия собственно ну, социально-практически дальше понятно по слайду. Да? Вот. Средний ⁇ это некие умеренные негативные последствия. Ну и самый низкий уровень ⁇ это незначительные негативные последствия. Вторая классификация ⁇ это идет со стороны масштабности этой системы. Собственно, у нас есть системы трех вариантов. Первый ⁇ это федеральный масштаб предназначены для решения задач на всей территории или в пределах двух и более субъектов Российской Федерации. Второй ⁇ это получается некий региональный масштаб, то есть в рамках одного субъекта Российской Федерации. Ну и третий класс ⁇ это получается у нас объектовый масштаб, если он предназначен на территориях одного объекта, одного государственного органа, муниципального образования или организации. Вот, собственно, в сетке двух классификаций и выбраны классы защиты информации. Собственно, таблица представлена на экране. Самый максимальный уровень защиты информации выбран, выбран как класс КВ. Вот. И по уровню значит, значимости или масштабности ВИСа выбраны, соответственно, классы ниже КС-3, КС-2 там и КС-1. При этом... Очевидно, что эта табличка носит некий такой рекомендательный характер, не жестко зафиксированный. Почему? Потому что, естественно, модель угроз, все зависит от модели угроз, насколько, какого нарушителя мы признаем актуальным в контексте инвестиционной безопасности для вот этого вот сегмента ГИС или самого ГИС и так далее. Потому что если мы признаем действительно нарушителя очень высоко оснащенного внутреннего, например, который имеет доступ ко всем различным системам и критической информации, то, естественно, класс защиты может быть выше даже для некой объектовой государственной системы. В качестве такого примера у нас есть сейчас... Очень жаркие споры в качестве системы дистанционного электронного голосования. Вот, как вы знаете, да, у нас Москва отдельно свою систему электронного голосования делает, и, значит, у нас во, на всю страну делает Ростелеком. И там действительно, вот если, например, смотреть Московскую, то она может оказаться на самом деле из регионального масштаба, да, вот, ну, с высоким значимости, и вроде как стоит там КС-3, да, но это нарушитель такой не очень, так сказать, оснащенный, по нашему точке зрения, вот, и, естественно, при согласовании модели кроссового нарушителя для этой системы, естественно, нарушитель, средств защиты информации, как, собственно, и... Вот в системе электронного голосования, он явно будет выше КС-3, и ну, пока, поскольку сейчас еще МАДРОС там не согласована, э, есть некие дебаты по этому по, по вопросам. А естественно, когда у нас есть э, э, высокий диск всероссийского масштаба, да, там уровень защиты может быть гораздо выше, чем КБ, да, э, потому что... У нас некая есть классификация мнемоническая, да? то есть если КС-1, это у нас получается некий внешний, внешний нарушитель. КС-2 это нарушитель, который может входить в помещение, где стоят эти средства, ну, и не особо оснащенный технически, то э, с ростом там, КС-3, КВ и сам верхний класс КА, э, это увеличивается оснащение нарушителя, собственно, э, средствами атак. Вот. Ну и масштабностью ресурсов, которые он может потратить. Хотя у нас все-таки, наверное, модель Гроз не с использованием ресурсов, да? то есть не с использованием денег, да, которые он может потратить на атаку, а больше наверное, на его возможности, которые экспертным образом оценены. Вот. Но в то же время, вот, и, собственно, об этом гласит у нас одна из последних статей вот этих требований о том, что если у нас будет, на гроз указано, что специалисты будут большой имеют большой опыт и большое техническое оснащение и в том числе различные, ну использовать могут включать различные институты там, которые имеют опыт в разработке средств атак, то, собственно, класс защиты может быть поднят до К, КА, как наиболее максимального класса защиты для СКЗ, защита конфиденциальной информации. Вот, собственно, на этой табличке я хотел бы остановиться, наверное, на самое актуальное для требований ГИСом. Вообще, ну, в общем-то, наверное, я все прокомментировал.